Да, мы возвращаемся к недвижимости, зашел сегодня на ИРН, ключевой сайт по аналитике цен на недвижимость в Москве. Цены на недвижимость в рублевом эквиваленте в общей сложности прибавили 4,85% в среднем да, по больнице температура. С учетом того, что рубль ослаб к доллару на 12% а и к евро, да, то доходность в долларах соответственно составила минус 10% доходность в евро составила соответственно минус э, 5%, потому что доллар более серьезно там укрепился к рублю, нежели чем евро. Вот такая вот тенденция по недвижимости, да, то есть часто, когда речь идет за недвижимость, да, вот возникают эти какие-то телодвижения, связанные с тем-то да, Максим, ты ничего не понимаешь, я вот за этим домом смотрю, я хочу купить квартиру, а квартиры только растут, ничего не падает. Вот вам, ребят, да, то есть это не моя информация, это информация независимого оценщиков, кто профессионально занимается недвижимостью в Москве, недвижимость упала в долларовом эквиваленте на 10%, в евровом эквиваленте на 5%, в рублевом эквиваленте на 4,5%, в рублевом эквиваленте соответственно на 4% выросли.